Добрый день дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и мы сегодня играем в Horizon запретный запад, в комплекте которого идут пылающие берега для доступа, продолжайте развитие сюжета, написано, ну и значит мы продолжим. Давненько не было Хорайзена, очень много что изменилось, зеницы побеждены, жизнь на земле спасена, над миром нависла новая угроза, еще более страшная чем раньше, но когда она придет, Илои и друзья будут готовы ее встретить вместе. Где я остановился вообще? А, играя на сумке 5, как мы помнишь, мы проходили игру на... Спасибо за установку дополнения. Так, дополнение включает в себя новые задания. Да, -да, -да. А, продолжать основную историю я же прошел, чтобы начать убедить, что вы выполнили основное задание. Это да, после этого продолжить совершенно новые навыки доступны в любой приятной игры Так, окей, чё куда идти-то? Кто мне скажет, куда идти? А, сам скажешь. У нас одно Нужно так, так. Жду тебя в доме Тильды. А, да. Он мне для базы так. Не бойся. Я не ее так, так, так, и что? Окей, куда идти? А, дом Тильды находится где-то у нас. Ой, нифига, как я далеко оказываюсь. А что я тут делал? Короче, смотри, все прошел Все изучил, все это На пятой соньке Мы проходили игру уже на четвертой Пришлось мне ее заново перепроходить на пятой, представляешь? Вот тут полазил везде Ну эти темные пятна, это не считаются. А, ну, что тогда начинаем? Смотри, у меня, значит Все почти, почти все Что это, добавили еще что-то? Мне не прокачано, только последняя ветка до конца была Остальное все было прокачано Ну-ка, что за навыки повкидывали? А, э, это что такое R1 R1 R2 TX. и что а, хрень какая-то короче ладно будем разбираться а, так навыки это пофиг ладно на все это что у нас по инвентарю по инвентарю у нас все замечательно как ты видишь у нас оружки просто двалом. половину мы использовать не будем будем пока гонять в такой Броньки Есть еще такая? А еще есть такая? А еще такая? Это легендарочки чисто. А это уже такие, ну, типа, очень редкие. Это легендарочки, если ты, если ты как бы не в курсе. Я тебе просто объясняю сразу. Чтобы, как, чтобы ты был в курсе, как бы. Так, ну все, ладно. А, оказывается, в начале игры, в самом начале игры, когда мы с тобой проходили, там было очень классное оружие. Вот оно. В ну, смысле, это уже прокачанное, но там было обычное. Вот этот гарпуномет, он вообще просто пушка, блин. Это, это лучшее оружие в игре, можно сказать. На него, правда, на боеприпасы нужно ресурсов. Прям, а, прям, я не знаю, миллион. Но... Так, сюда я не могу, да? Да, могу. А у меня есть эти какой, у... мешки-то? Я забыл, для перемещения у меня есть мешки? А, если нет, это фигово. Так, все, идем вдоль, в дом Тильды. А, Тильда погибла, получается, в прошлой части. В прошлой части. Ну, в этой части, получается. Не знаю, насколько дополнение выйдет. Возможно на... Часок. Какой у нас уровень сложности стоит? Меня вот это интересует. Сразу все настроить, что потом... Нормально все, нормально. Если нормально, то нормально все. И что? Как зайти, я не помню. Здесь можно? Тут должна быть лестница где-то наверх. Я тут лазил, тут секретик, кстати, был. Но это так, держу в курсе. Вот этот актер, кстати, этот актер вот э, умер не так давно, на самом деле. Была информация, которого вот Сайланс озвучивал, и мимику лица он свою подарил. что вот, куда? где Тильда пыталась тебя сманить. Что она предлагала? Печеньки. Что вместе вы с ней спасёте планету? Как того хотела твоя генетическая мать? У предтеч был для такого свой термин. Чё угораешь надо мной? Завлечь тебя обещаниями дивного нового мира Который немезида Неминуемо расколет, как орех Истребив все живое а? Надеешься, вывести меня из себя Не выйдет И если бы ты верил, что мы обречены Тебя бы здесь не было Может я Хочу посмотреть, сотворишь ли ты вновь невозможно Ой, да хорош подлизываться Перебирая данные, я столкнулся с новой проблемой Какой? Я прочесывал базу Зенита в поисках полезных сведений. Так. И обнаружил, Кого? что на Землю с Одиссеей спустилось 13 наших звездных друзей. Еще 13 Но Зенитов? Лишь трупов, в а, в смысле, я понял. Как быстро ты считаешь в уме. И да, один от нас ускользнул. Его имя Уолтера Лондро. Воу, воу, какой мужчина 21ой армии поклонника ладенький такой думаю нет нуды объяснять насколько опасен такой человек на свободе так короче один зенит убежал да идти, принятая информация к сведению, куда идти а Немезида. Что мы думаем про Немезиду? Если ты не помнишь Немезида, это получается нект из густок какой-то там организм, там искусственный интеллект, который летит на Землю, чтобы нас всех уничтожить. Бывает, ты на базе зенитов. Есть у них то, что поможет победить Немезиду. Нам надо изучить как можно больше технологий, и древних, и из арсенала зенитов. Обладая такими знаниями, мы, возможно, сумеем создать оружие, с которым Немезида еще не сталкивалась. Но это только возможно. Рано радуешься. Пока есть пара зацепок и только. Но это намеки на третью часть все идут. Будем записывать где-то по часу серию. А это космический магнат. Ну-ка. Лондра на торговле звездолетами? А, это... это... Это типа местный он Илон Маск? Он в направлении аппарата, которые добывали редкие металлы из пролетающих мимо земли астероидов. Тут есть о чем сделать. Ну ладно, ложится. не совсем Илон Маск, но Именно. почти. Из-за нас у него больше нет доступа к Одиссеи и базе зенитов. И что он теперь будет делать? Ну конечно, он же жил раньше Поэтому здесь. он для нас не только угроза, но и ресурс. Мы его Ты на мясо, думаешь, пустим? Может нам на шашлык, пустим, пчока. Да, возможно. Так, знаменитость. Ты смысле? Ну, в смысле Айдолы там вот это все. Но вкладывал знаменитой актрисой. Так. Супруги частенько становились мишенью таблоидов. Так. Ой, как, короче которые следили за знаменитостями Искармливали скармливали фанатов все подробности их личной жизни. Короче, у нас же есть база Аполлона теперь, которая... База Аполлона же есть теперь, и Санатс, как я понимаю, теперь ее очень активно штру штрудирует. Так, у ну что, куда идем? Направится. К побережью на юге. Это край, разрушенный вулканическими процессами. Так. Тенакт, что там бывали, зовут его пылающие Береги. Ну так дополнение называется. лос Мау. Это был центр технологии развлечений. Оливо. Лондо Хэвенсент базировалась там. Вероятно, он вернулся на знакомую территорию. Ну, скорее всего. Я вышлю координаты. Ты готовы отправиться за беглым зенитом? Ну конечно, я же прошел сюжет. Да конечно! У меня же больше нету активностей. У единственная активность. Это вот это. Все остальное я прошел. Ну, конечно, он свалил своих кинул. Если бы я тебя Напыжился, напыжился. Так, значится. А, ты сама полетела? Какой-нибудь огромной машиной Привет по Я направляюсь к пылающим берегам Ну да, Сайленс рассказал нам с Гири о твоем походе Осторожнее, ладно? Если что, обращайся А че, со мной моя компашка не двинет? Компашка со мной не двинет? А, они же там разошлись, кто куда там Кстати, может меня надо будет сейчас вместить вниз Чуть-чуть Главное -чуть, всего Ну, это похоже на вот эти острова, Квен. Меня подобьют сейчас, да? Ну, конечно, это было в трейлере. Это сп... Трейлеры смотреть зло, это спойлеры. О, так, сейчас меня собьют, и что я буду делать без своего светокрыла? Мне нового придется искать. А, они специально лишают меня света крыла, чтобы я быстро не изучал карт. Потому что на нем карты изучать вообще миллион раз быстрее. Вон наракопы. А это кто? Ой, качнуло. Ой, больно будет. А что так долго щит активируется? Прям к ногам. Ты что, умеешь летать? Это к вам? Да, но посадка не вышла. Беги, мотики. Еще машина. Че, сразу в зарубу, да? Прям вот так сходу. Сейчас я покажу тебе всему, ты, чем ты, меня ты, научила эта помогу. игра. Я помогу. Ну, тогда вперед. А ты что думаешь, я что не умею, что ли? Сейчас я покажу все. Во-первых, я умею перехват делать. Умею же Видишь, эти При они <смех> Ладно, поняла. Теперь обратно в кусты валим Двигайся, куда ты выползла Я Вот дуры, да блин Выползла, просто сейчас помешала Так, смотри Сейчас он именно костыляет Тихо-тихо-тихо-тихо Ну тихо, тихо, тихо. Вот так, смотри, блин, промазал, прикинь я хотел скиллуху показать, а не получилось. Окей. Блин, ладно, плохо. А, блин, и... стой, игра что-то сильно прям И погодь. Нажми меня, перекрикни чуть-чуть. Давай как-то вот так. Чуть-чуть увиду. Да? Вот так, наверное, получше будет. Тихо, тихо. Де... А где не мой? Вот этот не мой. Ага. Ну, гарпуны вообще классная тема. Кто еще остался? кто? Покажи, покажись, покажи кто. А все? Так на ну, это мы забираем. Это я забираю. Ну вот это, соответственно, я забираю. Вот это сейчас, блин, из-под контроля выйдет и будет нам плохо. Надо его ушатать чуть-чуть. Наше написано уничтожить машины. И он, это что такое? А я такой не знаю. А как это взорвать? Это в смысле огнеблеск можно взрывать теперь вот так вот. Купец, у меня уже ХП почти не осталось. Так, ладно, похулиганили чуть-чуть и ладно. Так, надо вот этого ушатать. А уже был, где у них уязвимые зоны? Ага, на, на жопке, окей. Мне надо его победить, потому что он сейчас из-под контроля выйдет. И. Вот так вот. Видал, что делаю? Так, ладно, этого мы так дотыкаем. Так, забираем с него детали, детали нам нужны. Что с них прям так мало? По... Я не успел! Вот этих бегемотиков, кстати, не... они были в этом оригинале? Кто? А что так тихо говорите? Блин, может чуть-чуть погромче сделать? Вот ну, так она Квен, по ней же видно. Но не такая, как другие искатели. Откуда ты это знаешь? У тебя много вопросов, но пока суда... всего один. Я видела, как ты летела. Верхом на светокрыле. Та башня стала для тебя сюрпризом. Ты здесь впервые. Зачем ты здесь? Я ищу кое-кого. Я направлялась на северо-восток к зданию на холме. Да. Здание на холме. Надо карту посмотреть. Ты про подъем звезд. Знаешь его? В курсе, как туда проникнуть? Возможно. Но сначала надо что-то сделать с этой башней. Мы можем. А что там на вершине? Башни недалеко от нашего лагеря. Я покажу дорогу. Погнали. Только мне карту надо посмотреть. Много ли большая ли локация новая Постарь. открылась? Ты сказала помочь друг другу, но что именно тебе здесь нужно? Скажем так. Мне эта башня тоже мешает. Пошли. А что ты не скажешь, что ты знакома с КВН, что у тебя особые какие-то полномочия? Элой, ты чё? Недомолвочки какие-то? Или сейчас, мы по пути, так стоять, я смотрю карту. Не понял. А как я сюда попаду, если... Не понял. А я назад могу вернуться? Просто, смотри, пробую. Конечно, ну, короче, чисто посредством быстрых перемещений можно. Вулкан Туда-сюда Ну локация не сказать, чтобы прям огромная и Я и не знаю, будет. насколько DLC выйдет Тут, кстати, рядом какой-то секретик А, нифига себе, рядом Не, нифига не рядом на моем А че, давай Что А почему я не могу свою чайку вызвать? Вы Ой, блин вы Так, секу, мне надо ресурсы сделать Блин, надо было чуть-чуть перед игрой подготовиться Понакупать себе ресурсов так, а у меня, в принципе, все почти здесь, да? Ну вот этого чуть-чуть нет. Вот у меня, наверное, взрыв, взрыва этого нет. Взрыв пасты мало. Да, и вон взрывчатый осадок тоже мало. Ладно, тогда пока так. Плюс, знаешь, что надо сделать, пока я не забыл? Пока я не забыл, где это находится. В охотнике? Нет, подожди. Атаки копьем где у нас? Не копьем, а гарпуном. В знахаре? Диск, бомбы, нет. А, лазутчики? Нет, так высокоточный, скорее всего, и не нитемет. Вот здесь, может, тогда? Да, вот. А, шипомет. Это что? Нет, это вот у меня сейчас стоит. А, подожди, так я забыл, их же выбирать вот так надо. А, ускоренный шип. Ловушка. Вот это мне надо. Все. Я забыл, как просто выбирать это все. Чуть, чуть подхилиться надо. что подержать? А у него вообще какой-то мореплав... У него прям мореплав... мореплавательских... Прям такой этот как... Плод. Ну, блин, я думал так запрыгнуть. Ну, давай я так запрыгну. Ну поплыли, веди. Это был буревестник? А там эта башня на подъем звезд никак не Она снесла буревестника Неплохо А мою Батр. чайку сломали что ли Отчаливаем Походу мою Ф чайку сломали Неплохо придумано У меня было достаточно времени подумать Сколько же вы здесь пробовали? Где-то около года Пересекая Великий океан Мы угодили в сильную бурю Потеряли полфлота Сбились с курса Чудо, что мы вообще добрались до берега Так, подожди, они отбились как от других квен? Вот как. Они отбились от других квен, получается? Господь, вас Меньше, чем было быть. Нас беды, так, а статистика И где? Мало По ты не рада я это мне жизнь. Так, а я... У ну, меня он, особые он. полномочия я сама им все а, во, поселение А, так оно вообще близко Карта маленькая на самом ну, деле хорошо. Может мы DLC вообще пройдем за 5 часов Я не знаю Оно не так много стоит на самом вот, деле Оно, наверное, будет Здесь такое же по слава. размеру Как uh, и Rosen Wilds Рабанук в первой части Кстати, я прошел uh, первую часть на платину Прошел ее на высоком уровне сложности. Прошел полностью дел сиху, Все прошел. И, кстати, эту часть я тоже почти на платину прошел, мне один трофей не добит. Все больше один. Может мы с тобой и добьем его, пока играем с тобой. При тебе, так сказать. А, блин, я же забыл, мне же надо пониже себя сделать. Блин, забыл, забыл, сейчас сделаю. Сейчас э, в игру нас опять вернут. Могу я идти? Чтобы хпшки было видно. Какую изменится вместе с нами? Какую измениться? Вот эту? Которая с нами идет? Ой, сейчас будет Ты! плохо, да? Ты, Ты что Ты мне тыкаешь? Прости. Я вижу, одно предательство ведет к другому. Украла визор искателя. Привела дикарку в наши ряды. Вот этот точно главный. Арестуйте обеих И конфискуйте у них визы Арестовать нас может только адмирал А никак не надзиратель <связать> Это короче какой-то этот Говнистый тип, да? <связать> Ясно тут... Он везде должен быть какой-нибудь свое Г У Квен вообще много таких, как я понимаю Что такое? А почему, когда я, значит, к тем квен пришел, они сразу во мне узнали эту, блин, собак? А тут, как бы... А тут, как бы, они такие, вообще не, не, не, не узнают. Вы какие-то неправильные квен, получается? Там меня, как бы, любят, уважают, почитают. А тут... Все, как я говорил, но дедуля сейчас порешает доказательство здесь перед вами солдат посмел надеть визор искателя ока являющее наследие но этого сейки было мало она привела к нам дикарку прямо нарушив условия неразглашения 3 согласно протоколу я, она... возможно последняя надежда спасти пропавших Визор Вая явил мне его последние мгновения. Он нашел зацепку. На подъеме звезд руины. Наши люди были там. Штаб-квартира Лондры. Пробраться туда сами мы не в силах. Ситуация не позволяет. Но она найдет другой путь. Но ведь есть закон. Визор для искателей. Больше ни для кого. Конечно, Сейка поступила скверно. Я же сказал, дед сейчас порешает. И ей придется за это ответить. Ну, не томите. Но сперва надо найти наших людей. Если только есть шанс, что она сумеет их вернуть. Наш ответ ясен. Даже дурак с этим согласится. Смысл, я я дай хочу возродить их. У меня, кстати, виделка и раскраска модная Но, на лице. Сэр, это... Давай, давай, возмутись. У меня пужился, у меня пужился. Пойду плакать, пойду а плакать. Чужезем. Плакать давай и стучать давай. по столу пойду. Mm. Я же сказал, дедушка добрый, дедушка поможет. Так, вот что в Харизе, это так много диалогов, мы с тобой будем мультики смотреть сегодня полдня. Что бы... что с тобой? Нет, так Просто... Какие у него волосы длинные в числе моя сестра. У него получится тут накручено. И еще Из там что? А, ну мы видели Я навигаторов. А чё... Если придется нарушить запрет. А че вы тем к тем, Квен, не придете? Так будто проблема во мне. Хотя я на самом деле как раз вовсю ищу решение. Сейка, я понимаю. Хорошо понимаю, но сейчас нам нужно успокоиться. И... Надо спокойно. с этой связаться, с альвой. Ты права, конечно. Злость тут ничем не поможет. Конечно, я права, я всегда права. Всека у меня броня модная, видал? Нам нужно попасть на этот путь. Прям четкая, взрос. да? Ну, в чем проблема? Расстреливает все в небе рядом с собой. И в море тоже. Так что на лодке к ней не подойти. А как ее вы, вырубить прекрасно. тогда? Но у тебя, как я понимаю, есть план, как с ней сладить. Возможно. Между нами говоря, есть один способ. Какой, если даже бульвестненько накрыла? Пропавшись, давай сразу к плану. Думаешь, можно как-то обезвредить эту башню? Другого пути наверх у нас нет. Я смогла подойти к ней по земле, но недостаточно близко, чтобы что-то сделать. Был бы у меня помощник. Попытка, не пытка. погнали. Думаю, сперва тебе надо подготовиться. Ой, Ты я Сходи с в... припасами, можешь взять мой ялик. Держись южнее поселение. Туда башня не достает. Я отметила границу Буями. А ты что будешь делать? Приведу мысли в порядок. К руинам, на которых стоит башня, ведет мост. Буду ждать на той стороне. То есть ты, Подожди, короче, будешь халтурить, а я все еще... сделаю опять, да? Ваш лагерь, все это. Вы были частью экспедиции. Ну что? вот, а я о чем? Это Сан-Франциско. Это Сан-Франциско. Город в стиле другие, диска. Квен, да? Они уцелели? Большинство? Да. Я могу передать им весточку, но сначала нам надо найти пропавших. Так? Они живы. Я очень рада. Но ну, ты права, это подождет. Пока что не будем никому рассказывать. Сейчас нам нужно сосредоточить усилия на поисках. Ну хорошо. Увидимся на другой стороне моста. Я пошел. Давай, мне нужна вебка. О, вулкан, смотри, надо к вулкану сгонять будет по-любому. Так, конец флота, значит, тут уже доп-миссия какая-то, внезапно, сразу. А, так я к вулкану и пойду. Вау. Короче, весь Лос-Анджелес накрыло вулканами, да? Так, окей. Это зачекалось у нас уже костер. Отлично. Так, мне надо чтобы Прежде было видно хпшку, Хватит их. ну ладно, пускай хпшку будет видно, а задание хрен с ним, пускай не будет видно. Вот так же нормально, да? так, чтобы хпшку было видно главное. ну все, погнали. А, так, что мне боеприпасы, директор филиала, окей. мне сюда, да? ну да. так боеприпасы мне пока не надо. Я как бы и без них пока справляюсь Прекрасно, вот вот этот кшит, кшит, Крыло это Это прям пушка Это прям пока что лучшее, чтобы в эту игру добавили Он очень дает много Маневренности, если ты падаешь Ты не умираешь Зачастую Ну да, что тянуть то Что тянуть, вот это заберу камень Стой, камень, камень пригодится Будем стелсить Привет, я пришла нам попасть к башне пешком к ней ведут эти тропы. Да погнали Ладно. погнали раз я выбираю Что значит выбираю либо это либо то а я эту выбираю то да да и не надо ты ищешь на звезд. А, одного я не то оружие И выбрал все. Это твой ответ. Давай Плохо Поверни Какая Не запалили меня? Четко а, Это мы забираем Ой, кто-то где-то меня палить пытается Так, ну все Мы все нормально с собой справимся совсем я думаю Проблем не должно у нас, по ходу сюжета возникнуть. Потому что мы достаточно, в принципе, прокачаны. Опа, костерчик. Костерчики классно, костерчики позволяют быстрее ехать. На днях я видела, как башня это мой, что ли? А, это водокрыл? Это кто? Это, Башню надо это кто водокрыл? Это как светокрыл, только гребень у него другой. До появления башни мы часто видели, как они ныряют в море. Ныряют в море, это морские. Ей-те, это кто? Это Терзач? Дай я подойду пострю, это Терзач, да? Я хочу Терзач, правда. Года. Терзач это почти такой же жесткий чувак, как и Громозев. Не жестче, но и не слабже. А какие сюда надо? мы короче типа тайными тропами к скале подходим да Но у них же должна быть -то какая то защита если у них не почему а, -а, -а почему тебе помощь нужна что ты не сумела да то подкинуть тебя надо у меня есть крюк кошка машинный это что такое у -у -у -у, что это что Жуки? Сейчас жуков, блин, делать из машин. Вы что прикололись? Ломай сразу. Окей, а это, это ломается? Это так, на всякий случай, они вроде не должны больше вылупиться. Короче, и будем иметь в виду, теперь есть маши машины-жуки. Куда же без них? Та -та -та -та. Это еще один. Ага, вижу. Четко. Еще и костер захватили. <соспит> не, ну ты смотри, у нас вообще проблем нету, да? Ой, тихо стоит. Пока проблем вообще ноль. Кстати, их просканировать надо было, что ли? То их получается, яйцо слепня. Я их не просканировал, надо просканировать, чтобы... Что, получается, они занеслись в базу визора. А, по идее, вот, а, вот эти все приколы, типа кислота, это кто? Вот это кто? Яйцо слепное, яйцо, вот это кто? Да вон большой. Это кто? желчизу желчизу Так, подожди. Ну ямба сейчас почему а, он уязвим огню и холоду. а чё у меня есть у меня есть классная штука огню и холоду ладно я чуть поближе подобраться вот этот жуков да это делает какая-то лягуха Быстрее, быстрее. Это лягуха, короче. Да тихо, спокойно. А он стоит, тупит. Куда ты? Твою Сейчас будет больно ему. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, пока у него... Блин, <смех> стой, он в кислотой фигает. Ему надо... Ему надо жилоб сломать. Короче. Есть э, очень действенная, Действенные боеприпасы против таких вот... Врагов. Да капец! Я вообще не понимаю, что происходит. Ох, какая-то! Тут еще и жуки, блин. Тут вообще апокалипсис нафиг. Да мне надо ему желоб сломать, которые. Вот. Так, стоя. Стоям, стоям, стоя, стоям, стоя, стоя, стоя, стоя, стоя, стоя, стоя. А, Это у меня есть? Нету. Плохо. Не успею. Тихо, тихо. Да что ж такое-то? Очень проблематично сейчас будет. Я сейчас, сейчас нормально. Главное, чтобы жуки ко мне сейчас не подобрались сбоку. Так, они меня почти не атакуют. Да я не могу, мне же, блин, я же не это как у, не профессионал. Все навыки растеряны. Ты Просто прикинь сколько жуков, это вообще капец. Пока легуха пускай там, мы пока жуков разнесем. Я, кстати, не просканировал, да, ни одного. Вау, откуда? Что, где? Откуда вспышка была? Она с такое расстояние до меня достает? Так, Квен мою вырубили, окей. У них хп почти не осталось. Стой, мне жука надо просканировать. Ага, все, окей. Вообще труба. Вон в ту надо штуку попасть. А, серо... А, он. Что это? Это бомбы? Мне он в ту надо штуку попасть. Вон в ту, вон в ту. Вон в ту. А, а, а, а, а, вот. Не попал Особое? Ну ладно Уговорила, уговорила Лови Так, тихо, пока оглушен Не успею подкнуть ему Так, и теперь вот так вот А, блин, не тот Не тот, типа боеприпасов включен, окей Тут у каждого У каждого оружия есть, типа, спецприем На который вот эта отвага копится Попал Ну все, тут стрелами добьем Наконец-то Ну это было так тяжеленько Что за нитки Она что, канатометом уфигачила? У -у -у -у, ткань, элитное устройство Неплохо Правда, хпшек нет почти Так, ладно, окей, хпшек нет Ягоды то доберем. Что это? Подожди секундочку Так, ладно, окей, это не страшно Отвлекся на секунду Так, что по времени? 35 минут Показывает у меня, плюс-минус там туда-сюда Настроечка, не настроечка Ну, мы бодро идем Что? Это уже сломанные. окей Ну, слепней было прям очень много так, а у меня есть э, хлебный салат. Чего? Откуда у меня салат? Я что, салат где-то купил? Я не помню. Ну ладно, это Я проходил где-то, может, месяц назад. Игруху. Специально как раз... Как раз вот к выходу дополнения хотел успеть пройти. Ну где-то 40 часов у меня ушло на полное прохождение игры полная ну в смысле вот э, все побочки все собираловки короче хотя на платину собираловки никак почти сюда. не влияют так стоять показалось и чё Туда сюда, сюда вот сюда У меня Ты да я-то чудо прыг а -а -а -а -а -а, тихо неудобно Так, все отлично сюда, с первого раза почему Погоди, я Тут по-любому где-то вентиляция есть Ну конечно И Вот это забираем отсюда Не смогла она придумать Ну я-то знаю У меня-то есть крюка охват... вот Чуть меня не завалило Быстро, что Как я это Да блин, ну я нашел дорогу, почему ты лезешь? Лезет, хотя, хотя дорогу нашел я, лезет что она Какого фига? Я знать, с кем мы имеем дело а это и этот. Реоны, и это ну, скорее Сегодня всего, да. И чё? Ну, а, ну да, было дело. Ну, так э -э, ты просто много пропустила. Ты не так, сейчас, секундочку с жути нагоняет, типа кто-то пришел. На самом деле никто не пришел, представляешь? Так не понял, подожди. Такая я карту уже не могу врубить. Так, опять головоломки в этих, в катакомбах. Так, вот это мы забираем. Вот здесь я пролазю, да? Отлично. Только не говорю, что надо головоломки решать, я не хочу. Тут было, а, короче, такие штуки были, а, типа, орнамент собирать. Оргнамент там, короче, а я покажу попозже, может быть, чуть за фигня. Там, типа, Блин, ну, короче, это с Лас-Вегасом а, связано. И чтобы их собирать а, нужно было решать что-то типа головоломки. То есть, вот есть большой участок, получается, руин. И на этом участке. И на этом участке руин нужно решить что-то типа головоломки. Вот. И порой там такие, блин, были мудреные Головоломки, там была головоломка связанная, короче, ты прям по большой многоэтажке Лазишь в Сан-Франциско И она, ну, такая, блин, муторная была Я вообще крутая, если ты не знала Со мной дружить И не такое увидишь вот, э, как бы, я тебе помогаю, столько да? Мы бы ну, конечно. Ты прикинь, сколько диалогов писалось для этой игры. Так ты не одна. Я видела, как тебя встречали. Я моряк, верный слову. А не какой-то трус, прячущийся, как только начнется шторм. Так э, я не, не одна. Не бери в У меня есть террент. Там Варл за наше дело жизнь отдал. СО, катала. Да и куча тынак, как бы с нами. Держите квадратик во время падения, чтобы... А, ну это я знаю. Типа подсказка, если вдруг я забыл. А как я мог забыть, если я должен пройти игру был для этого? А, ну типа, я понимаю, для чего это сделано Игра-то вышла уже сколько? Больше года назад Больше года назад вышла Основная игра Можно было забыть, в принципе, за это время Вполне себе Вот это ладно, претензий нет Так, новые машины, получается, пока что это Тихо Как будто машина где-то была Вот эти, короче, водокрылы походу, будут Здесь за место светокрылых а так крыла здесь может и не будет Будут крыла, Будем нырять Водокрылить будем Опачки Зеленец зар. Чем воняет Ну короче это прямо новая Почти Сан-Франциско только Блин локация сказал что небольшая Да хотя чё вы нашли кусок лучезара, редкого и ценного ресурса Лучезар, спрятанный в разных уголках пылающих берегов Можно использовать для улучшения некоторых видов оружия и предметов А также для торговли с определенными торговцами Ладно, понял Это типа этих, как у Зеленц... зелен Зеленец, да? Типа... типа Зеленцов из основной игры А, так я уже почти на башню Вон эти мухи зенитовские Да, эта башня смотрится вполне в духе Лондры. Ничего с ней делать? О, нифига, джойстик вибрирует. Прям вибрирует. Надо не делать. знаю. А давай Надо вот сказать. это сломаем. Я могу просканировать? Охранный дрон. Взрыв, уязвимое место. Типа вот шнур шнурки идут. Окей, идем Вы по шнуркам. Да, по шнуркам идем. Возможно. А как мне по шнуркам идти? Тихо. Это мы забираем. Ой, там ягодки были, и это кость. Эта кость нужна. Так, подождите, как мне залезть? Ага, вижу все. А, Надо следовать по шнуркам. Это основа всяких и и геймплейных игр, типа шнурка, по водопроводу и так далее. Это что такое? Узел управления, перехватить управление. А я могу? А кто мне разрешит? Скорее всего, таких башен несколько в игре, да? Элой, надеюсь, ты оценила мою башню. Для тебя ведь старался А, да, ты уже защищаешься от меня? Это чтобы ты помнила В отличие от моих бывших коллег Я всегда на шаг впереди Хе-хе, <biases> что? Меня жарят Ни хрена себе И что с этим Не знаю Сейчас буду думать а, вижу. Да что ты делаешь, лой? Да блин, какое разрушение идет. Стой, мне надо... Вот сюда, да? А как мне, блин, пробиться? Здесь, что ли? А как? Ничего не понял отступаем для сканирования местности ну вот у нее ну так я, я а заберусь а куда забраться надо а как он же меня расстреляет ползем ползем ползем я так понимаю отсюда куда-то ползти надо только куда -а и как вопрос конечно интересный если честно, я не в курсе Мне как-то туда надо попасть Окей А как мне сюда попасть? Блин, вот, вот, вот сделали, да? И типа думай, как туда попасть Опачки Да вот да, понять бы как Вот сюда, что ли? Ну, давай сюда А, понял Так, теперь сюда, да? Не сюда? Туда. А, сюда, да? Окей. О. А дальше куда? А, сюда, ну да. <смех> Меня так порой бесил паркур, блин, в этой игре. Это вообще просто с ума сойти. Ты просишь ее зацепиться куда-то, а она берет и не зацепляется. Не знаю, куда ты пропала, но... Надеюсь, ты а ч ⁇ не так? Ч ⁇ А ч ⁇ же спряталась до да сиди? Спряталась до да сиди себе? Или ты отвлекаешь? бог все что ли ой психует психопатка все на месте. еще ядра а как мне его а почему вон смотри сверху там чит шапка Эй, тетя, вернись чуть-чуть. Да ну, да ну как же, я в шапочку-то попал. <тас> ага, я понял. Тихо, тихо, тихо, тихо, не попадешь. Ну отвлекай, что ли, от у меня лазером распилят. Да блин, я пытаюсь попасть. Да блин, в шапку попасть не могу. Тихо. Вот так вот. Ну давай спереди. Как спереди снести? Вот это, да? Не дергайся только, пожалуйста. Ай, не попал. Все, что ли? Блин, это скорее, скорее всего... Таких машин будет не одна Скорее всего это что-то Типа по будет э, ломать их Так и что нам это дало? Никаких ресурсов даже не дало А нет, можно взять Да стой, дай, дай посмотрю Да дай соберу ресурсы, как? Как собрать? Во А и все что ли? Вот это битва. Ну такая как бы я бы не сказал, что прям напряженно было. Мне может то, что я типа такой классный, прокачанный, поэтому мне не тяжело. 812, у меня плюс броня накинулась. Это все из-за салата хлебного. Да, нормально вышло. Теперь твоя машина доставит нас на подъем, да? Да. Я видела, как она улетела. Я верну ее. Так в смысле? Я не мог вызвать светокрыла. Я не мог вызвать цветокрыла, только потому что башня. А где моя чайка? Знаешь, твоя помощь пришлась кстати. Так я все сделал сам, посчитай. Ты только дорогу показала. Все. И все? Конец, DLC Так, ну чайка. Не похоже на других навыков. Кстати, ну давай посмотрим, что вообще нам предлагают. Так, знахарь, есть что похилиться, чтобы хилиться можно было круче. Вот это че? Ускоренного восстановление оружейной выносливости, практически малом запасе здоровья. А, возможность изготавливать и использовать наземные щиты. Их прочность можно повысить с помощью ткани. Блин, ну это, кстати, неплохо. Я бы посмотрел, что это и как оно дает. А вот этот навык, что он дает? Выпиваете особое зелье, которое дает вам второй шанс и увеличивает наносимый урон. Ну, блин, а у меня больше прокачать ничего не могу. Вишенные атаки быстрее заряжают резонатор. Это пофиг. Повышает точность стрельбы из высокоточных луков в движении. Так, ну это неплохо, кстати, на самом деле. А по машинам, что у нас тут? А Перехват управления машиной мгновенно заряжает ли? Это Пофиг. Возможность прыгать с летающих машин, как точки точки зацепа. А, то да и это тоже, в принципе, не особо-то и классно. Ну-ка, тут-то у нас что? В охотники, в охотники, в охотники. Тут должно быть что-то клевое. Замедление времени и ускоренная зарядка оружия при прицелении во время планирования на, щите, на щит крыле. Ну такое. Возможность наносить машинам удары крюком. Аходясь рядом с упавшими машинами, прыгните и нажмите крестик, чтобы нанести удар крюком. С упавшими машинами прыгните и нажмите крестик. Ага. Так, ладно, вот это уже интереснее выглядит. Это уже поинтереснее выглядит, как минимум это стоит заценить. А, постепенно восстанавливать здоровье в облаке целебной дымовой бомбы. Ну такое тоже. Когда связанная машина освободится, вы можете выстрелить в нее канатом, чтобы снова связать ее на короткое время для каждой цепи. Цель и прием может быть применен только один раз. Так, ладно, это тоже такое себе а, возможность прикреплять к копью капсулы из набора охотника, чтобы наносить стихийный урон. Так, это тоже фигня. А, так, короче, такое. Короче, удар копьем. И прежде чем к сейке можно осмотреться Давай полетаем. Уи! Вот самая клевая, самая клевая. гейзер. Ну вот смотри, изучать остров станет намного проще из-за этого, из-за того, что вот можно вот просто спокойно летать, ты можешь спокойно обнаружить все, что тебе нужно. Вот наверху видишь жиска у меня, короче, желтенькая, 812 и 700. Это из-за того, что я, короче, хлебный вот этот салат съел. Мне накинули. Получается, что-то типа броньки. Как только эта бронька кончается, у меня начнет отниматься моя основная жизнь. Это логично, я думаю. чуть что-нибудь нашел? Там что-то есть, какие-то секретики. Ну это ладно, это ходить, изучать. Просто давай чуть-чуть полетаем. Так, чисто вот еще какое-то Поселение. Посмотрим на здесь здешние, здешние пейзажи. Жму ускорение. Смотри, появляется размытие немножко. Видишь, да? Размытие. Отпуская, становится четче. Так, а где мне водокрыло найти? Тут, скорее всего, есть какой-нибудь котел. Потому что новые же машины надо... Нам с тобой... Захватывать. Соответственно, будет какой-то новый котел. Я хочу... Я хочу просто полетать, посмотреть чуть-чуть Вот вон вулканы Водопады, гейзеры Прикольно же Обидно, что как бы дополнение скорее всего маленькое Ну как маленькое, оно скорее всего такое же, как и этот такого. Оно скорее всего Воу. Так, у меня теперь щиты вам появились, я вижу бери меня отбери меня большая черепаха так ладно а, В принципе мы можем чтобы долго как бы не этот как он не возиться сделать вот так и все 15 у меня комплектов можно подкупить чуть-чуть чтобы быстрее передвигаться но я думаю мы способны вернуться к нашей основной локации но смысл если там мы все сделали Точнее, я все сделал ну извини что не на видео Просто не всегда есть возможность просто писать. Вот так вот сесть и писать. Я-то играю вообще очень редко. Вот единственное, что я играл, это Horizon в последнее время. И то, что пройти его на платинку. Это кто? Красильщик? Ну-ка, а я может, может... А, это не тот красильщик, да? Должен быть другой еще красильщик. Этот броню красит. А есть еще один. Но здесь, походу, нет. Вот здесь, может, где-то сидит. Может, мы его найдем? Я бы себе морду разукрасил. И показал бы вам какие тут есть краски Может выбрали я бы что-нибудь Вместе Куда мне надо Сейчас Куда-то вот сюда Куда-то вот сюда Так вот сюда все верно Так можно у повара пойти еще салат жахнуть Так это выход из этой Из локи Так стоять я запутал стеда А где подъем вот на вот эту штуку где подъем? Мне вот сюда надо подняться А, вот повар, если что Может пойти посмотри, какую новую, новую ружку предлагают Так, что купить могу? Могу купить, что-нибудь пожрать Что за загрузка долгая Так, а, крабовый горшочек а... Творог легенд Я буду творог, ладно а, Кислоулов лечение бесшумной атакой Это ладно оно все как минимум восстанавливает хп Ладно, возьму творог Буду творог я есть, буду если что тебя. Спасибо а где творог? Они блин, я не понял А, ну творог легенд, типа, наверное, то, что это рецепт легенд это моего... Так, стоять Че предлагаешь? Говно, говно, говно 3000 Сколько? 8 надо, я тебе где столько возьму? Uh, Дискомет, ну не знаю Вот это тоже Да как бы по большому счету мне ничего Это и не нужно ну, Вот вот этот высокоточный, да, он идет А это просто охотничий лук Да ну, как бы Не знаю, мне, я и могу И с этим снаряжением спокойно пройти игру Так, а где красильчик, вот этот, да, походу, наверное я Художник, знает. да вот. Можно новые раскраски какие-то бахать. Вот есть вообще без раскраски. А есть вот они разные всякие. Вот я пооткрывал. Получается за выполнение миссии там всякие разные раскраски. Ну-ка такой я чуть то не видел. Смотри Стык какой. Смотри модная. Тыкс, тыкс. Учен... Uh, ученый карха. Раз... Ну короче тут целая куча всяких разных раскрасок. Какие хочешь просто вот прям любую выбирай здесь четко я вот эти не помню. А мне кстати знак солидарности, ну это понятно. Ну, давай вот вот типа сделаем из красоточку типа какая типа загадочная. Жалко, что нельзя несколько навести. Ну короче вот такая будет, ладно. Сделаем татуаж, макияж, все вот это как бы она же у нас все равно девочка. Как бы сделаем ей, а куда? А где... Какой, Сейка Сейка? Сейка что-то знакомое, как будто бы Я в какой-то игре уже Или в каком-то, блин, не знаю, сериале Может слышал подобное имя Вот просто звучит, как будто что-то супер, Супер-знакомое супер А к чему? О а чем мы делаем? А к чему мы приступаем? А, ну мы же в лабораторию идем, да? Искать Ну да, погнали Она со мной полетит, что ли? А у меня есть пассажирская. А детский, детское кресло там. Ремень, там, все дела. Это мой, это мой, это мой попугай. Стрихай, все она, красотка с макияжем. Залезай. Так и непринужденно. Погоди, сколько тут диалогов озвучивать. Это офигеть. Тебе сколько на это времени уходит? Ничего. Да я понимаю, что ты боишься. Здесь Блин, на самом деле в ОБСке при монтаже это чуть-чуть как-то чуть-чуть урезается все равно. Но в ОБСке игра выглядит прям шикарно. Мне кажется, были бы мы на стриме, мы бы с тобой вообще кайфанули. А, кстати, уже столько времени прошло. Так мы сейчас, наверное, уже скоро Посмотрим, закончим. Посмотрим, Это кто? это кто? легенда к исчезновению наших людей. Данные, с которых это кто? обновление это кто? На обновление? обновление? выкатили? Ты легко управляешься с визором. Тебя поэтому изгнали из клиники. Я всю жизнь с этим Нет, визором гоняю. Не совсем. Я... С с а зачем нам эта предыстория, мы же ее знаем добилась, визом, было... Ой, ты смотри, какое горе. там здание временной... А где, мы же в Голливуде Где гор, вон гор, гор, да? Вон стрепепельное, ты... это, буря Лада, Сейчас прикол ты... покажу Смотри, чтоб ты сбросил ну-ка, падай. Так, это кто? Это зуб, да? Ну, блин, они жесткие, на самом деле. Сейчас, как? как? Я сяду. Блин, что, обязательно посадить надо, да? А как? Адкинул -а -а, ее, и она запаниковала сразу. Прикольно. Ну хорошо, что это продумано, так гарпун. Не хотелось бы угодить Че пришел? Что пришел? Да сюда ты еще лезешь-то. Подожди, то а, Стой серию, смотри, что приперся, приперся, смотри, блин. Ты смотри, приперся и пьяли. Тихо поздоровайся, что ли? Помаши ручкой. Ч ⁇ ты шел-то? хочешь-то? Иди, сейчас я уже серию заканчиваю. Стой, куда вся камера ушла-то, блин. Все, тихо, тихо, да. Все, да садись рядом, ладно, будешь со мной играть в Харайзен. Я вам за, за Элоид и за Сейку. Ой, у меня ловушек столько много. А вот этой у меня нету, да? А, или она до сюда не доскочит просто. Так, ну все, окей. Неплохо, давай я предлагаю на этом закончить. В принципе, неплохо. Сюжет что-то куда-то... Опачки, сундучок. Сюжет что-то куда-то пытается нас двигать. а Оказалось, что из 12 зенитов был 13. 13, почему именно это число? А как бы даже мне это забрать? Прикалываешься, что ли? Даже нигде ухватиться нельзя. Ну, типа, я бы мог спикировать. Я могу вообще сделать по-хитрому, если получится. Я тут порой э, в сюжетных заданиях забирался туда, куда надо забраться. Не так, как надо забраться. То есть, я не мог найти такой, типа, как. И просто вот так по стенке, там, блин, какие-то искал, блин. Ну, такие немножко забагованные места, где она может встать. И запрыгнуть туда, куда надо добираться другим путем. Ну, короче, я надеюсь, ты меня понял. Ну, ладно. Давай напротив этого гарпуна. Таню вот так, ну смотри, ну красотка же, хороший макияж, оцени макияж Лой в комментариях. Ну, а мы на этом, это подстрелить можно? Да можно по любому, просто я попасть не могу. Сейчас, а? Блин, ладно, слишком далеко просто. А это что? А? И такой бывает. Блин, на стриме, мне кажется, вообще бы кайфовая игра смотрелась. Ну ладно. Ну ладно. Вот напротив, наверное, вот нашей вот этой, как у нашей чайки нашего попугая, закончим. А, ну что, будем продолжать? Я не думаю, что диалогишка будет слишком длинная, возможно, где-то серии 5-6. там. Ну, я думаю, не больше. Так что посмотрим, продолжим. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все горячие комментарии, подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании и мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока!